Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в обзоре автонабор инструментов от компании HANS, артикул товара 4634. HANS тайваньский бренд выпускает профессиональный инструмент с пожизненной гарантией. Начнем с упаковки. Сверху на кейсе идет упаковка из картона. На ней показывается, что кейс, э, в кейсе находится ложмент, который вы можете заменить на любой ложмент, который указан на упаковке. Есть, этот ложмент вытягивается с инструментом и можно заменить допустим, на набор ключей в кейс положить. Также этот ложмент э, вытягиваем из кейса и можно вставить его в тележку для инструмента, есть, который применяется на СТО. Указывается lifetime – пожизненная гарантия, и здесь готовится инструмент, сделан на Тайвань. Такая прокладка идет между крышек, ложится. Начнем мы с трещотки. Трещотка мелкий шах, 72 зуба. Реверс. Трещотка изогнутая, рукоятка полностью пластик. На рукоятке логотип Hans. Также логотип есть на трещотке и на каждой единице инструмента в наборе. И также артикул товара или номер товара. Номер, номер допустим, трещотки. Поэтому по этому номеру вы можете найти трещотку или любую, любую единицу инструмента в каталоге Ханс, если другу потеряли. Материал затоления инструмента хромбонадивая сталь. Также к трещотке прилагается такая монетка. Это для труднодоступных мест, чтобы можно было быстро докрутить. Сейчас покажу вам. Одеваете на трещотку, одеваете головку и в труднодоступном месте докручиваете пальцами. Делать возвратом вступательных движений. Длина трещотки составляет 260 мм. Т-образный вороток 250 мм. Сама головка хромолиденовая сталь. То есть усиленная. Два удлинителя 125-250 мм. Кардан также усиленный. На заклепках хромнолиденовых и внутри квадрат также хромолиденовый. Головки в наборе шестигранный профиль головок, короткие и длинные. Начнем мы с коротких головок. Общее количество их в наборе 19 штук. Самая маленькая на 8, самая большая идет 34 мм. Также в наборе есть 32 головка. Вес головки 34 мм составляет 286 грамм, 32 249 грамм. 4 длинные обычные головки размер 10, 12, 13, 14 и 3 у нас ударные из хромолиденового сплава на 17, на 21 и головка у нас идет на 19. Ударные можно использовать с ударным наковертом и две сечные 16 и 21 мм. Так, кейс э, уже показывал, в кейс можно вложить любой ложмент. Этот ложмент можно вытянуть, то есть и положить любой из, который предлагает компания ХАНС. Кейс состоит из двух частей, соединяется двумя зависыми пластиковыми и запирание также на две пластиковые защелки. Внутри кейса логотип ХАНС. И также комплектация набора указывается. Вес набора составляет 6,3 кг, высота кейса 7 см, длина 27 см и ширина 40 см. За подписку на канал при покупке данного набора вы получаете дополнительную скидку. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, кому это видео помогло с выбором набора. Спасибо, до свидания.